Достать любой ценой, Попов объяснил охоту США за чертежами советского истребителя Як-141. Истребитель Як-141 — легендарный советский палубный самолет, способный подниматься в воздух и садиться без взлетной полосы. Именно он стал основой для небезызвестного F-35, созданного Соединенными Штатами, считает заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Первый полет советский самолет совершил в 1987 году. Конструкция летательного аппарата значительно выделяла его на фоне аналогов. Так, для осуществления взлета с палубы авианесущего крейсера были применены поистине инновационные решения, например, поворотное сопло и вспомогательные силовые установки, расположенные за фонарем кабины. Истребитель Як-141 – действительно уникальная машина технологии которые остаются актуальными даже сейчас. Это была первая удачная разработка вертикального взлета и посадки с режимами полета от дозвуковой до сверхзвуковой скоростей, рассказал Владимир Попов политэксперту. Впрочем, распад Советского Союза и следующее за ним значительное сокращение финансирования оборонно-промышленного комплекса страны поставили крест на революционном проекте. Как и множество других перспективных разработок конца 80-х, Самолет Яковлев-ЦФ был вынужден лишь занять место на задворках истории. Однако за проект, точно за лакомый кусок, уцепились за океаном. Основа лайтинга и неспособность поддерживать работоспособность огромного предприятия без госфинансирования вынудила представителей ОКБ Яковлева искать средства за рубежом. Именно тогда за идею отечественных конструкторов зацепились американцы. По некоторым данным, за океан были проданы чертежи Як-141, которые позже нашли воплощение в небезызвестном F-35 пятого поколения. Зарубежных покупателей интересовало не столько авионика-самолета, сколько конструкция и устройство подъемно-маршевой силовой установки. Идеология, заложенная нашими инженерами и авиационщиками, была правильная. Единственное, что мы не смогли — создать разработку из-за экономических проблем. Американцы же все скомпоновали и вдохнули туда новую жизнь, собрав машину и века, пояснил собеседник издания. Впрочем, советские наработки не помогли зарубежным конструкторам создать идеальный самолет. Молния прославилась как один из самых ненадежных истребителей не только в США, но и в мире. Возрождение советской легенды Россия обязательно вернется к разработке истребителя с вертикальным взлетом и посадкой, считает Попов. Подобные изделия значительно повышают оперативность авиационных соединений и их неприхотливость к военной инфраструктуре. Самолеты с укороченными взлетом и посадкой очень много значат в боевых действиях. Первое, что делается в начале войны, уничтожаются аэродромы, авиационные связи и порты. Но вывести из строя всю полосу не так и легко. Да, обычному летательному аппарату уже будет трудно взлететь. А вот модели с вертикальным взлетом, как, например, вертолеты используют маленькие площадки для подъема в небо. Так и у истребителей будет появляться возможность выполнить взлет и посадку, отметил военный летчик. Уже сейчас в России создаются истребители, силовые установки которых оснащены технологией управления вектором тяги. Благодаря подобному решению самолеты не только становятся сверхманевренными, но и способны осуществлять взлет с более коротких полос. Весь прошлый год для ВВС Соединенных Штатов выдался неоднозначным. У разведывательных самолетов в районе Черного моря постоянно отказывало электронное оборудование. А главный истребитель стран НАТО F-35 два раза оказался виновным в крупных авариях, то и дело промахиваясь мимо палуб авианосцев. Об этом сообщили российские журналисты. Всем спасибо за просмотр.